Если кассовый разрыв уже случился, какие можно сделать шаги, как из него уходить, какой план нужно составить, чтобы его максимально быстро закрыть? Меня зовут Николай Ившин, ты на канале финансовый предпринимателя. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Пиши конкретно свою ситуацию, мы разберем ее либо на консультации, либо в новых видео. Досмотри это видео до конца, я подготовил для тебя подарок, скажу, как его забрать в конце видео. А сейчас поехали! Итак, ты попал в кассовый разрыв. Ассовый разреш – это такое прикольное слово, но на самом деле к тебе приходит уборщица, говорит, ты не платил мне там два месяца, заработную плату ты задержал, кто-то говорит, детей кормить нечем, кто-то выгоняет тебя из офиса. То есть картина очень неподходящая для стратегического планирования, для какого-то там анализа, для захвата новых рынков, потому что каждый пинает тебя под одно место, и ты не можешь с этим ничего сделать. Конечно, ты можешь наорать, конечно, ты можешь не заплатить людям их обещанные деньги, называться себя банкротом – это законно в нашей стране. Ай! Мы предлагаем тебе сделать ряд следующих действий. Если ты попал в кассовый разрыв, тебе нужно четко и точно настроить э, информационную доску, сколько денег сейчас у тебя есть, сколько денег тебе должно поступить. Актуализировать эти поступления, то есть созвониться со всеми клиентами. Если их много, то заставить своих сотрудников созвониться с этими клиентами. Обозначить даты, когда деньги тебе придут. Либо даты, когда с ними нужно созвониться, чтобы они сказали, когда деньги придут. Тем самым ты разобьешь для себя платежи, которые к тебе придут актуальны, которые придут тебе вовремя и в срок, и платежи, с которыми нужно работать, работать, работать. На платежи, которые точно к тебе придут в срок, ты можешь планировать, куда ты будешь эти деньги тратить. Ну, например, сотрудница, которая следит за ребенком, я думаю, ей нужно заплатить в первую очередь. Аренду, чтобы вас не выгнали, заплатить поставщикам, чтобы они продолжали отгрузки себестоимости, чтобы у тебя была новая прибыль и так далее. Если что-то меняется, какой-то клиент тебе заплатил раньше положенного срока, ты тут же Обновляешь свой платежный календарь, тут же расставляешь по-другому приоритеты и выставляешь новые-новые-новые параметры, кому мы будем платить. Если прибежала налоговая, вдруг ты записываешь этот расход и подставляешь, то есть кого мы будем двигать, на какой период и когда. Обязательно а, держишь контакт со всеми своими кредиторами, которые точно знают, что будет этот платеж, я тебе заплачу с него так-то. Здесь мы ожидаем такой-то платеж, я тебе заплачу так-то. И если у тебя много платежей и ты не можешь перекрыть всех разом, а, мой тебе совет. Сначала закрываем мелкие, например, что у тебя 20 платежей. 10 ты можешь перекрыть сразу, например, это мелкие платежи по зарплате, а 10, например, у тебя серьезных затрат, например, перед крупными поставщиками, перед арендаторами, еще перед кем-то. Их ты можешь раскидывать постепенно, например, когда тебе приходит платеж, ты отдаешь часть каждому, то есть кредиторы понимают, ага, у него временно нехватка, но при поступлении денег он о нас не забывает и нам выдает деньги. Если ты можешь привязаться к датам, это будет Тут еще плюсом, потому что твои кредиторы будут понимать, что я сказал, что отдам 15-го 100 тысяч рублей, и 15-го я отдал 100 тысяч рублей. Если я 15-го не могу отдать 100 тысяч рублей, я позвоню за 2-3 дня и скажу, будет не 100 тысяч рублей, а 70, потому что то-то, то-то, то-то, и 20-го я еще добью 30 тысяч. И вообще, поставь на себя на место кредитора, ну, то, кому ты должен денег. Было бы, конечно, хорошо, что человек, который тебе должен денег, сам звонит, сам назначает даты, отправляет какие-то минимальные платежи, постоянно с тобой на контакт, Вовлек тебя в свою ситуацию, рассказал, какая ситуация, что у тебя есть четкий план по выходу из кассового разрыва. Такие ситуации мы разбирали со своими клиентами регулярно, когда был коронавирус, когда у нас все закрыли. И было очень жестко, особенно когда клиенты не отдавали налоги за 2020 год, накопили налоги за 2021 год, накопили заработную плату, потому что думали, что все будет хорошо. Сейчас, после выхода из такого кассового разрыва, есть подробные видео в плейлистах, как мы это делали они уже не хотят повторения этого ужаса, потому что в таком состоянии ты непродуктивен, ты постоянно на нервах, то есть ты истощаешься. Сам факт что они решили эту ситуацию, дает им огромную силу двигаться вперед, дает уважение поставщиков, сотрудников, ну и прочих кредиторов, с которыми они прорешали эту ситуацию. Итак, переходи в описание к этому видео, скачивай файл движения денежных средств, который позволит тебе видеть актуальную картину по доходам и расходам твоей компании, видеть, сколько денег у тебя осталось на счетах, в моменте. Обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Пиши о своей ситуации, мы разберем это либо на личной консультации, либо в следующих видео. Также приходи на мой канал, там много информации про кассовый разрыв, кассовый дефицит, вообще в целом как управлять своей компанией через цифры.